Что мы будем делать? А, не знаю. Вот не что знаю корольчат... кума, мы сходим с ума. Да, потому и... что мы... Банит то, что нас... Это ну, опять эта девка. Mm. Это... Откис. Откис. Его... Потому Кажется, язык уже на чей суп. На крольчатину да. отправили. Её сварили, поджарили и на варку. Да. Сечь вкусный, наверное, надо будет попробовать. Может быть, ее помой. Если <смех> бы убрать вот это, вот она убрала, я бы уже сразу понял. Может, подачи-то? Этого... это что такое? Ты это огромный что? суд? Это, это, это, это он пришел с То это такой. Конечно. А вот за чатиной... Он за кратчатиной пришел. Откуда? Пегаса. Он, мож... он твой Майор уже? Что? <смех> Ты говядина. Иди сюда, говядина. Нас... Ага. Огромная говядина какая-то. Что тут? Что ты делаешь говядину? отсюда. А. Ой. Говядина, уйди. Что он делает? Он копирует оружие. Бесполезно. Но хотя он не так уж и бесполезно. Он копирует Ой, оружие. Ой, А может быть и силы. А может быть помимо силы шел что-то. Мы же этого не может, знаем. Может он уже скопировал силу кратчатина? Ну он пришел за кратчатиной, Что он может съесть. Вообще, бедная кратчатина. Ой. О боже, это мной идет огромное огромная кратчатина. Mm, у него есть все оружие, а если... <соцентричный> mm, <соцентричный> а если, если... А если суп с котом? <соцентричный> mm. <соцентричный> mm. это кратчатина. Чё, фиКил? меня. Хотя нет, это говядина, это чтобы сговять. Копирует помимо наших оружий, может быть что-то еще. Он копирует все силы? Он копирует нет. оружие. Пока мы только это выяснили. О, крольчатина. Он снова у, не него понял, у него может, а супер шанс. А если он скопирует мою силу? Если у него крольчатина? Он уже, он поместил. достал твою, твою супер силу. Если Ой. он скопирует мою, то сможет отправиться в любое время. А если скопирует мою, то. он... Арта... Ты можешь закрыть все норы. Норы и. Закрой. И, норы. и ты, и он никуда не сможет. Ну да, он же не может, Люди. Я так не влезу. Нару сделать любой. Независимо ну, почти, да. Большой ты или это. Можешь ты ее. Можешь... Ой, а зачем мы это ему говорим? Девочка то уснула, наверное, в сон. Пит. Он наверное, сидит. Надо у, у нас уже полгода в этом сидит. Наверное, что он. Это заколотить. У него еще другие оружия. У него, Опа, в у него оружие беззатить. тех. У а -а -а. него оружие Совершенно. тех. Он даже не копирует. Он... Он, у него просто у него сначала похоже есть. есть. Да, потому что все... даже... Он бьет сейчас моим зонтом. Мой зонт, зонт отдал бы смене. Мы не знаем, где находится их общая кума. Это, наверное, их орально, в Может... Может, это не его ну, прям? Девки вон-то есть. И, и это... Этого... Он задыхается, вообще не реально. Это не задыхается? Он достал меня уже. Я бы сейчас попал. Он попад... достал. У него не попасть. Да, ты, Потому что гали. Зато он, за он попадёт. Прям в тебя. А вы все шуточки шутите. А вы не шутки, да а нам лишь не мечтал, кролик мне плакать. Хотим. Ну. Мы тебя накрашать, это все, все из-за телефона. Иди сюда. Это все из-за талисманов. Если бы не талисманы мы бы. Это все из-за телебу. Маленький. Айкью. Маленького большой. Ай Айкью. Ну ладно. Ну и еще кое-чего. Накрашать мальчика. Да, а мама, ты... да, ты, да. Машу, давай машу, его машу. в панцирь Он Отвратительно. А -а -а. Что-то я из этих шуток и смеха, и вот этого тупизма и различизма забыл про свой. О, реально. Супер шанс. О, топорик. топорик. Лопата? И -то лопата? Лопата. И Давайте они... ему лопату в голове. Может, Давайте ему лопату в голове, и он умрет. О, у меня есть твой предыдущий супер шанс, точнее, не меня есть. нету. А будущий? Откуда? Покажи. Откуда встал? И откуда? Прекрасный и, супер, и, супер, и, супер и, шанс. И, Может им надо его чуть-чуть? Может надо его нет. по голове ступить? А если мы Бигела... он... встретим пигелу, она создаст силу предохранять и... И мы его по голове стукли, и, стук, и, и он знал, предохранитель чего? И он будет это. Предохранит супом. предохранить предохранит его здоровую, огромную, толстую руку. Реально, это огромная рука. И он не сможет больше И мы его с черепашей супом. А где он? Я не знаю. Наверное, он на черепаший суп ушел. Что ты а делаешь? Ты что, вообще офигел? Бомжика какая-то огромная. Что ставки? А? Ах, ты дура вообще, иди сюда. Что он сделал? Я про это. Э -э как так? Это как? Вот огромная дырка, да, нет. Тоже... Как так? Как он это смеет? Пошли, сделать? маленький, красивый. Огромная дырка, что же нам делать? Дай ему ты бункер, выкопай. Понимаешь, ты в доме дырка? Это, за цветочек? это цветок. Да, это все из-за цветка ай, ломали. Ай, я не могу сюда под... Опа, это все Смотри, это? Это снег слышно. снова вырос. Смотрю. что это за магия? Не хочется. Я не могу ломать. ломать. Я... Что, вы можете ломать? Нет. Я... Стой, я тебе... Это ай. он наступил. Или это торговец? Всё. Это все из-за торговца. А пи... Щит? Какой щит? Мощь, что ли? У меня панциринский щит. Ты вообще не знаешь, что... Вообще. Забери этот цветок, дай мне его. Надо забрать Ты... этот цветок. Себе. Его убить. Домой, пожалуйста. Зачем его поставил? Я поставил на него щит Домой рано, мы уже поняли. Поставлю. Да, реально, надо поставить. Пусть вот реально будет. Карга старая, давай я тебя в щит. Рома, чё, офигел, он не попался в щит, блин. Он большой, как он попадется в щит? Это трудно мега сид делать. Значит, значит он сломал очень много. Он ломает тут. Он все ломает, надо его поштев в панцир как-нибудь заставить. Ты сейчас пойдешь на от Ты меня понял? Вейс на Я мою ее. прилетает через него. Блин. Как это называется? Дыра в доме? Я не понимаю, что. Рай Ты что делаешь? Чот, Вар, Пошел, у тебя не будет А если мы этот землю слаб? Там земля. если мы горшок разобьем? Ну-ка, цветочек заберем. Горшочек сейчас кинем. Может, шашлык? О, блин. <тава>... Ура! Кума вылетела! Кума была в горшочке. Стоп, где кума она демона. Мистер Баг. Боже, что О, это что с ней? Не знаю, что это... Что это? А, ладно. Что, реально, я не помню ничего. Кролик. Это ничего. все, это, это, потому что это, наверное, это у нас кролик с зимним Это да, все из-за кролика. А Тебя кролик бьет. Как. Ладно. Да, зимний кролик. Как-то получилось. Отстань, Я помню, появился, появилась девочка. И все, ее сейчас нет. Ну ладно. Да и, и мы сражались с каким-то черным злодеем. Тоже не помню. Да и еще что Я не помню. Что как ты здесь ладно. Очень странно. Детрансформация. Детрансформация, боже мой. Детрансформация. Да. Пойду я поем, я чуть голодный, наверное не кормят, тыквенные, возьмут возьму, тыквенные, пироги, вишенки, тыквенные, я что сказал, я пойду телевизор посмотрим.